Мы приступаем к шестой части решения задачи D7. Мы приступаем к ответу на вопрос следующий: Что будет, если мы поставим упоры? То есть с какой силой будут реагировать упоры? Как эта сила будет зависеть от относительного движения первого тела? Силы реакции упоров. Упоры мы ставим, чтобы тело, третье тело платформа не катилось. Итак, что означает вот. Это условие. То есть, давайте мы приступим к решению задачи теперь э, вот этой. Вторая часть нашей задачки. Итак, у нас на это тело теперь действуют еще упоры. Поскольку мы знаем, что тело вот в такой ситуации, как мы изобразили, вот это у нас... S1, тело пытается сдвинуться влево, значит реакция опоры будет направлена вправо, R. Ну и здесь же действуют, я говорю, все те же самые силы, то есть три силы тяжести и одна сила реакции поверхности. Теперь у нас еще действует сила реакции. То есть, если бы мы расписывали наше уравнение от движения центра масс, M от C равняется сумме всех сил, всех внешних сил, напоминаю то при движении по оси Х теперь мы бы получили, вот, MXC, мы бы получили не ноль, как, а что? Мы бы получили вот эту сумму реакции. То есть, единственная сила по оси Х будет равна вот этой реакции. Соответственно, у нас получится значит, вот, такая, э вот такая система. Теперь, XC2' Вот здесь давайте выяснять. Чтобы найти RC, да, что я сейчас делаю? Мы в этом уравнении вот имеем нашу неизвестную. R у нас равняется фактически M 2 M мы знаем, это сумма всех масс системы. Значит, нам осталось определить XC, вторую производную. Но мы знаем, вторую производную мы не знаем, но зато мы знаем, чему равна само уравнение. Вот этой координаты xc мы знаем, где она у нас. А вот она у нас. Вот она для любого момента времени. Если мы продифференцируем его два раза, то есть возьмем вторую производную от этой величины, то мы получим вторую то, что нам нужно в том уравнении. Здесь у нас что будет? Ну, это постоянный выйдет за знак производной сразу, вот, то есть знаменатель. Здесь останется сумма трех производных, каждый из них опять постоянный множитель выйдет и останется что у нас только вторые производные от этих величин. То есть, что я хочу сказать? У нас вот сейчас такая выполняется операция. M умножить на M1XC1 плюс M2 умножить на xc2 плюс M3 умножить на XC3 делить на m и вычисляем вторую производную массу выносим сразу получается массу умножить на единицу на массы поскольку это ну вот это сразу сокращается в единице. и у нас остается производная от вот такого полинома то есть вот такого многочлена из трех слагаемых mc2 и m3 xc3 напоминаю по правилам дифференцирования что производная от суммы равна сумме производных, то есть m 1 xc 1 2 штриха плюс m 2 Вот что я рассказывал словами. Равна производная вот этой плюс производная от третьего слагаемого m 3 c 3 2 штриха. Далее у нас постоянный множитель вот этот, вот этот и вот этот выходит за знак дифференцирования. И у нас остается, что Производная по времени от x, вот как это у меня руку повело, Оп, xc1, ну по времени мы точками обозначаем по традиции в механике, xc2 точками плюс m3, xc3 двумя точками. Итак, мы уже имеем, что кроме бледного вида, вот эту зависимость. Фактически... Теперь мы готовы приступить к вычислениям, поскольку у нас имеется, напоминаю, вот, это, вот эти зависимости. Где они? Вот эта группа зависимости, она у нас имеется. То есть, мы сейчас нам нужно найти производные левых частей. Мы просто дважды продифференцируем вторые части. При этом у нас что произойдет? Вот эта величина исчезнет, поскольку это постоянные они при, дифферен... при первом дифференцировании исчезнут. Это у нас будут постоянные множители, они будут выходить. Напоминаю, что s2r мы заменяем через вот эту величину, и это тоже постоянный множитель, то есть он тоже будет выходить до знак производного. То есть у нас останутся фактически только вторые производные, вот от этих функций. Ну, в данном случае s1 плюс вот эти, ну или минус вот как в данном случае плюс вот эти, минус вот эти коэффициенты. То есть я хочу сейчас сказать, что я заменяю вот, эту, вот эти вторые производные, я заменяю на их выражение. То есть M1 вместо XC1, я напоминаю, у нас там остается S3, вторая производная, плюс S1R, вторая производная, и там выходил множитель косинус альфа. Плюс M2, опять здесь у нас что, S3, вторая производная. Там минус было, стоп. Минус, что там было? s 1 r вторая производная. А там в качестве множителя было, что? Ra на Ra на косинус, бета уже. И что у нас там оставалось? Плюс N3, там только S3 было. Теперь мы ищем зависимость R от S1. Вот здесь у нас эта замена произведена. Это за счет геометрии. У нас S3 есть вторая производная. Но здесь у нас все дело не очень хорошо, потому что S3... Нам не нужно. Мы можем, зато используя решение первой части, мы можем заменить S3 производную на S1 производную. Каким образом? Вот это соотношение мы просто два раза продифференцируем. И что мы тогда получим? Мы получим... Это у нас постоянный множитель. Он выйдет за знак дифференцирования. И вот первая производная. Здесь бы появилась первая. Вторая. Вторая производная. То есть мы можем заменить S3 на вот это выражение. Соответственно, мы получим что? Мы получим... Следующее выражение. Ну, давайте, раз у нас здесь было все достаточно удобно, сначала я перегруппирую. Каким образом? То есть, M1 плюс M2 плюс M3. То есть, я вот это сложил, вот это, это и вот это слагаемое умножить на S3. Вторая производная. Плюс. А здесь у меня что оставалось? M1 косинус альфа минус, что там, M2 Ra на Ra косинус Бета умножить на s 1 r вторая производная. То есть равняется. Вот теперь я заменяю на что? Это у меня масса. А S3 я заменяю на что? На минус 0.39 s 1 r вторая производная. И у меня остается соответственно еще что? Плюс M1 косинус альфа минус m2 r a на r a косинус бета и здесь первая вторая производная относительно движения первого ну то есть у меня получилась вот моя зависимость если я выпишу то есть r каким образом у меня зависит от s1 r равен значит что второй производной то есть ускорению в относительном движении умножить на минус 039 м плюс m1 косинус альфа минус m2 ra на ra косинус бета. Это у меня постоянный множитель, который мы можем, в принципе, вычислить. Для этого мы должны просто подставить численные значения из задачи. Здесь у меня будет минус 0,39 умножить на 1240 мы вычисляли эту массу плюс 600 у меня было это косинус 60 это у меня будет 1 вторая минус м 2 это у меня было 240 здесь 1 третья и здесь косинус бета у меня будет 0 866 это будет равняться соответственно подождите косинус альфа у меня альфа у меня Стоп, стоп, стоп, стоп. Я что-то по-другому уже писал до этого. Да, то есть у меня другие были связи. 0,866 косинус, косинус 30 градусов. Альфа это 30. То есть здесь у меня будет 0,866. Но ну, эту ошибку мы сразу. А здесь у меня будет 0,5. И соответственно это будет что? С1R. Ну и давайте вычислять. Здесь будет... 1240 умножить на 039 39 равняется 4, минус 483,6 минус 483,6 плюс 600 на 0,8 60 умножить на 866 это равняется 519,6 плюс 519,6 минус... Ну, это мы вычисляем. Это уже было 80 минус 40. Итого равняется это и это. А. Где у нас? 483,6... Плюс 40 минус 519 и 6 равняется 4 со знаком минус, потому что я знаки обращал значит минус 4 S1R но минус показывает правильный знак, потому что у нас направление совпадает то есть сила реакции R подождите, а вы -то почему и минус-то получился да, правильно, это же реакция опоры R. Она должна быть в другую сторону направлена. Должно было бы быть с плюсом. Ну, давайте проверять теперь решение. Решение, решение. Вот мы нашли S3. Где у нас S3? Это было. Вот. Для определения величины составляющей Rx. Вот у нас Rx. X2 штрих. Тогда вторые производные от координат, вот мы их вычисляли. При наличии упоров тело перемещаться не будет. То есть S3' равно нулю. Вот так вот. А это я зевнул капитальным. Да, согласен. Это абсолютное движение было. Да, согласен. Это была моя ошибка. Вернемся давайте сюда. Вот когда мы все это расписали, все так хорошо. Вот эту штуку мы, по идее, когда ввели вот это уравнение S1, S2, S3, вот это были у нас уравнения относительного движения S1 и S2. А вот это у нас была производная по времени от абсолютного движения. А в данном случае абсолютное движение у нас оно отсутствовало. То есть, вот эта производная была равна нулю изначально, нулю, нулю. То есть, вот это слагаемое было равно нулю. Соответственно, вот это слагаемое было равно нулю, поскольку этого движения нету. как раз этот упорта и гасил это движение. Соответственно, я смотрю, где мы можем наименьший. Вот это нам надо убрать, вот это нам надо убрать, вот это нам надо убрать. Соответственно, вот наше решение: 519 и 6 минус 40, то есть 519 и 6 минус 40 равняется 479 и 6. То есть R. Равняется 479,6 с 1 r Вторая производная. Вот такая. Вот такая зависимость упора. Положительный знак. Вот теперь все правильно. Вот она. Это зависимость у нас. Где у нас здесь? Вот здесь 479,6 с 1 r Вторая производная. Ну вот все тютелька в тютельку. Совпадает. Теперь все правильно. Эта ошибка была, да, из-за невнимательности. А, явно не учел я того, что вот это движение, зря его и здесь не изобразил, наверное, что вот этого движения уже как раз и нету, когда есть упор, этого движения нету. s 3 равно нулю, соответственно, и все производные от этого движения s 3 тоже равны нулю. Ну что ж, дальнейшее решение проведем. У нас еще осталась одна часть, то есть определить, вот мы ответим на первый и второй, вопросы. А у нас еще как бы вторая часть, когда решить значит, при условии, что поверхность шероховатая, то есть действует сила трения. К этому решению мы приступим к следующей части.